Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, гости моего канала. Вот сегодня решили сделать итальянский ликер лимончелло. Сейчас вот, собственно, лимончики э, запарим кипятком. Вот, у нас уже готовый кипяточек. И э, потом мы будем снимать цедру. Зачем запарить кипятком? да чтобы просто э, с лимонов воск собственно говоря выпарить и э, они лучше будут отдавать свой аромат потом снимем цедру и поместим спирт 92-94 процента но это все будет дальше сейчас пока удали вот сейчас зальем кипяточком и минуток на 5 пускай стоят сняли цедру с лимона когда он полежал минут пять в кипятке вот что осталось от лимонов. Из лимонов сделается такая вкусненькая закуска, потом покажу еще даже. Сейчас вот э, значит, 90% спирт. Вот он, видите? Сфокусируется. 90% спирт. Э, вот его 5-литровочка такая. Вот в него значит пойдет цедра чистая без там, сахара без всего просто вначале зальется, чтобы сделать вытяжку экстрактную да вот, все вкусные эфирные масла забрать и потом будет смешиваться через недельку с водой и с сахаром и будет вкусно засыпали всю цедру с килограмма лимонов вот значит сколько у нас получилось вот так вот на вот эту пятилитровку. 90 градусов спирт значит специально вот такой сделал я ну и все и сейчас на неделю в темноту на вытяжку сегодня продолжаем делать лимончелло значит прошло уже две недели может, дней 16. Так, э -э, наша цедра настаивается. Вот она, видите, как побелела. Сейчас в банке я вам покажу. Цедра, цедра, видите, как побелела даже. Вот я всегда так делаю. И получается еще... Э -э, я делаю мякоть лимона, не выкидываю никуда, а засыпаю е ⁇ сахаром. И вот посмотрите, сколько получилось сока. Сейчас я вот этот сок с мякотью. Еще проварю 5 минут с сахаром. 400 грамм сахара, вот у меня отмерено. И в мультиварке просто проварю его 5 минут. Все остынет. Значит, где-то я планирую 4,5 литра воды сюда. И будем разбавлять, когда остынет. Проварили наш сироп с лимонными дольками. Забыл вам раньше сказать, что в лимонной дольке я тоже засыпал сахар, где-то там грамм 100-150, ну чтобы, соответственно, засахарили, и сок дал. На вкус сейчас попробую, значит, явный запах и вкус лимона, сладенько. Остынет этот сироп до комнатной температуры, все процед... Про... процедится, цедра процедится и вот эти дольки процедятся, и все будем смешивать должен получиться такой мутный ликер именно что он должен быть такой мутно-матовый будем этого добиваться отфильтровали значит спирт с корочками посмотрите какой как корочки отдали все это где-то за 14-16 дней вот что получилось какой спирт получился аромат превосходный прям сильный сильный вот у нас сироп это, которые остужали. остудили, его тоже, э, значит, отфильтровали. Тоже он очень ароматный, потому что с дольками лимона проварили. 450 грамм сахара и в сами лимоны я добавлял грамм 100-150. Сейчас вот это все будем смешивать. Смешали лимончелло. Вот видите, из-за того, что дольки были сироп, вернее варился с дольками, такое получилось осадок но она пойдет все это фильтруется, все будет отлично вот такая лимончела все сейчас пускай отдыхает он профильтруется и будет супер готовим лимончелло. вот что у нас осталось от того что я вам показывал ранее остальное все продегустировали все очень вкусно пахнет очень сильно цитрусовым сладко вот она какая получается мутноватая. Все получилось так как я собственно и планировал. То, что вот я сварил, э, сироп вместе с дольками. Она, собственно, дает тоже маленькую взвесь, но это ничего страшного, зато сироп получается очень-очень насыщенный. То есть вот ликер получается прям лимонный-лимонный вкус Прямо капитальный. То есть э, спирт вытянул из цедры. И еще плюс вкус дал сам сироп с дольками. Ну вот, делайте так, попробуйте. У вас тоже так же получится очень вкусно. Где-то он получился градусов 40. Очень будет хорошо и вкусно. Спасибо, до свидания.